С вами Юлия, спортивный магазин Спорта Экстрим Бибайк». Недавно я опубликовала пост в соцсети про то, как нужно правильно ставить ноги на педали. Это крайне важный момент для катания. Очень многие ездят неправильно. Я хочу продемонстрировать, как нужно ставить ноги на педаль, как правильно педалировать и на что это влияет. В первую очередь хочу обратить ваше внимание, что нога должна стоять на педали на носочке. Если она стоит, как большинство наездников, которые ездят в Киеве, вот так вот, у нас автоматически неправильная посадка, это первое. Второе, у нас неправильно выставлен значит, подсидельный штырь, потому что расстояние получается намного меньше. И в-третьих, она не дает правильно крутить педали. Вы затрачиваете очень много энергии и сил для того, чтобы прокручивать педаль. Кроме всего, когда крутите педали, ваша пятка не должна ходить вместе с педалью. Вы должны зафиксировать носочек на педали и пытаться прокручивать в одном положении. Если вы обращали внимание, очень многие Велосипедисты, которые ездят на шоссейных велосипедах, ездят в контактных педалях. И э, у них нога зафиксирована именно на носочке. Потому что сам ключик, э, благодаря которому человек встегивается в педаль, находится именно под носком в туфлях. Сейчас я вам покажу, как правильно ставить ноги на педали и как правильно стартовать. В первую очередь, вы должны определить для себя толчковую ногу и всегда стартовать с толчковой ноги. Например, у меня нога это левая, поэтому я себе всегда подставляю левую педаль где-то на градусов 45. Она стоит для того, чтобы я могла правильно оттолкнуться. Итак, поехали. что я когда сижу на седле, и нога моя стоит на носочке, а педаль в самом нижнем положении, угол под коленом у меня не превышает 20 градусов. Это правильная посадка. Если у вас нога в нижнем положении больше согнута, чем нужно, это значит, что вы или ездите на BMX, или у вас просто неправильно по высоте выставлен подседельный штырь. Заходите к нам на сайт, у нас очень много интересных статей и видео, которые помогут вам научиться правильно кататься на велосипеде, помогут не затрачивать много сил во время езды в горку и вниз. И вы сможете подобрать себе всю экипировку для того, чтобы вам было комфортно кататься на велосипеде не только полчаса во дворе, но и в течение дня по городу. Bebike